12 февраля состоялся такой э, мега момент в жизни э, Екатерины Шакаловой. Э, мы выезжали в Польшу на профтурнир и ММА. Это один из ведущих э, самых э, промоушенов и турниров э, в Европе. Расскажи, как получилось организовать этот бой? Ну, на самом деле, мы просто э, увидели как бы в Инстаграме объявление. Э, что ищут соперницу на девочку, польскую спортсменку и написали туда, нам прислали контракт. Правда, контракт прислали совсем с другой фамилией, оказалось, что это чуть-чуть посерьезнее девочка. Но мы не отказались, согласились на этот бой, подписали на контракт на один бой в Бабилоне. Соперница была топовая этого промоушена, они ее всячески вели, поддерживали, рекламировали. Но все-таки, как бы даже в этих условиях Екатерине удалось выиграть эту полячку единогласным решением судей. Очень мощно, красиво, много ударов, переводов. То есть нанесен был очень большой урон этой спортсменке. Бой у меня был с достаточно хорошей соперницей, фавориткой польской. Розой Гуменной, Это, она является чемпионкой мира по тайскому боксу, много боев у нее пока один, в общем, хорошая ударница. Ну, я одержала победу за счет, как всегда, своей борьбы, за счет работы в партере. После этого начались ну, много звонков, много предлагают э, в разные другие промоушены, и в октагон э, в Чехии, и в этом же Бабилоне предлагают другие бои. Вот. Также мы подписали контракт э, с международной компанией First Round Management это, э, – это мен лидер менеджерской отдела, наверное, так лучше сказать, в мире. Э, ну, надеемся, что с их помощью э, она быстрее вырастет, быстрее получит дополнительные еще какие-то бои более высокого уровня. Сколько длилась подготовка к этому бою? Э -э, на самом деле очень мало длилась подготовка. Совсем сколько? Три недели. Ну, перед этим мы готовились на чемпионат мира по грэппингу, его отменили из-за пандемии. вот. И я, в принципе, была в форме, поэтому за три недели я успела хорошо подготовиться к этому бою. А ее бои смотрели? Да, смотрели. Ну, там было все понятно. Человек работает в стойке, ударница хорошая, работает очень хорошо ногами. План был, да, сблизиться, сбить партер и там замучить. вот так. Тем более она и выше ростом тебя. Да, выше ростом. Вот это вот меня немножко напрягало, потому что ноги как бы длинные, и мне надо было как-то еще подобраться к ней. Она хорошо, конечно, даже попала один раз мне. Польша приняли нас э, хорошо, а по организации нам все очень понравилось. То есть все думали, что мы приехали проиграть. Вот. Даже один журналист сказал, мы вот привыкли, что с Украины приезжают люди денег заработать. Вот. Мне это, кстати, очень-очень обидело, в смысле денег заработать. Ну, мы заработали себе имя, как бы много поступило предложений из других организаций. То есть в перспективе будут какие-то бои у тебя в ближайшее время, я так понимаю? Да, в ближайшее время, через месяц планируется еще один бой, только в другом промоушене, в «Октагоне». Вот. Тоже с девочкой из Польши. Мне изначально предлагали ее на бой. Вот. Потом поменяли немножко другую соперницу Розу. И вот опять с ней. Ну, я сначала на нее готовилась, потом на Розу, теперь опять на нее буду готовиться. Дальнейшая перспектива, как ты видишь свое вообще развитие своей карьеры? Развитие своей карьеры я вижу так. Ну, из, у меня еще в этом году планируется чемпионат мира по гребленгу, чемпионат Европы. И он, если ну, не изменят, из-за пандемии не отменят его, то вот это я хочу. И как бы максимально в этом году побольше провести профессиональных боев, чтобы потом подписать контракт с серьезными промоушенами. Насколько я понимаю, твоя цель – это попасть в UFC, в этот промоушен. Да, да. Это не только моя цель, это цель моего тренера, моих тренеров. Вот. Мы к этому потихоньку идем, не спешим. Потому что нужно, как бы, набраться опыта в других промоушенах, да, по чуть-чуть, потихонечку, сразу, сделать имя, да, сделать имя себе и потом уже с хорошим э, рекордом приходить и доказывать, что ты достоин этого, а не выходить и просто, когда у тебя не хватает опыта, можно проиграть даже сопернику, который, ну, слабее тебя, только ты проиграешь из-за того, что тебе не хватает опыта, морально может быть. А скажи, у тебя есть кумиры вообще в спорте? Кумиров нет. Вот. А вот, допустим, те девочки, которые выступают в UFC, ты отслеживаешь, смотришь вообще их бои? Да, я смотрю, анализирую, как они бьются, какая у них там техника, все. Но кумиров у меня нету. потому что делать как какого-то идола для себя, что вот человек такой... Нет, все люди одинаковые Я когда поменьше была, да, у меня там были там Не буду говорить кто Там олимпийские чемпионы С э, вольной борьбы И когда я начала взрослеть Я понимала, что эти люди Ну вот, да, в спорте они, может, э, классные А вот в жизни Не очень И поэтому брать э, пример С, с, с кого-то Надо э, делать э, Кумира себя ну, то есть самому становиться таким, каким бы ты хотел быть. А по твоему мнению нужен э, талант или все-таки усердие, тренировки напряженные, усердие, работа над собой? тренировки, работа над собой, э, потому что талант, талантливые люди э, зачастую очень быстро бросают. Вот И они, у них получается это, им не интересно. А когда ты вот выгрызаешь это, когда тебе тяжело и когда ты становишься первым, там, выиграв всего в один балл, вот, это приносит удовольствие. А когда ты выигрываешь 12-0, это не приносит удовольствия. Ты недавно вышла замуж. Твой муж, насколько я знаю, тоже имеет к спорту самое непосредственное отношение. Вот. А вот все-таки как он относится к тому, что вот его жена занимается таким вот ну, спортом, ну, скажем так, не женским? Откровенно говоря. Ну, он меня очень сильно поддерживает, я ему очень сильно благодарна за это, потому что бывают моменты, когда мне настолько тяжело, я говорю, боже мой, я же девочка, и мне хочется, не знаю, блин, уткнуться в подушку и плакать, а он говорит, Катюха, ну ты такая сильная, ну, и все в твоих руках, У меня, он всегда говорит, что как бы... Когда мне хочется сказать все, я уже устал, он говорит, ты не устал, тебе это кажется, у тебя еще все впереди, и вот, вот он просто дает мне понять, что сколько лет я потратила, чтобы просто взять бросить, нельзя бросать, надо идти дальше. Я хочу, чтобы она росла дальше, не сбивалась с этого пути, не портилась как э, от этого всего шоу, от этих всех интервью, там, новостей и всего остального. Ну, желаю удачи, успеха. Надеюсь, мы пройдем этот путь до самого конца и покажемся в UFC и выиграем пояс. Слушай, а вот в боях без правил как бы у каждого бойца э -э, существует прозвище какое-то. У тебя есть какое-то прозвище? над этим думали, конечно, но у меня его нет особо, но в зале там и вот э, между собой меня все ребята называют Катюшка-Пушка, и мне это так нравится. Правда, это на английский как-то не переводится, это будет чисто для наших, Катюшка-Пушка.